Господа, каких еще вам решений судов нужно, чтобы вы наконец понимали, что запрет на выезд и решения, которые выдают погранслужба, когда они выпускают людей, ну вот в данном случае студентов, да, да я думаю и других, то есть кто-то все-таки соберется с духом, да, с силой, как сказать, воли, обратиться в суд за защитой своего нарушенного права. Даже есть там, я видел, и адвокаты, которые сами уже идут на границу просто с обычным паспортом для выезда за границу. получают эти решения в запрете выезда и уже в отчаянии самостоятельно подают в суд вот для того, чтобы просто ну, доказать это уже в суде что ну, нет никакого запрета а, не установлен он так как положен и вот суд очередной по очередному иску в интересах студента вот юристы подавали суд взыскал что расходы на правую помощь даже в размере 10 тысяч отменил это решение вот то есть все как доктор как говорится прописал Просили еще двадцатку гривен морального ущерба. Ну, суд посчитал, что хватит. И, и этого с... будет достаточно. Не буду я опять же тут ссылаться на какие-то нормы и так далее. Смотрите, все четко и просто как белый день. вот Есть закон о правом режиме военного положения есть указ президента о введении военного положения и там нет никакой конкретной отсылки к тому что э, есть ограничения на выезд или запрет на выезд гражданам военнообязанным мужчинам будь то женщинам в каком-либо возрасте призывникам и так далее там этого нет единственный закон который регулирует порядок выезда, въезда в Украину это закон Украины так и называется о порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины и там есть статья 6 которая содержит исчерпывающий перечень оснований вот когда это право может быть ограничено выдавая вот эти решения свои погранслужба не аргументирует ничем, не, не ссылкой ни на какой конкретный пункт. Просто вот так абстрактно военное положение все. Ну так это не работает в стране. И, ну не знаю, позор тем судьям, которые отказывают в таких исках. Вот. Ну и, конечно же, не знаю. Я не хочу тут перебирать на себя слишком критиковать э, органы власти. Да, не знаю по какой причине они не могут это принять, чтобы это было законно. Ну, я просто вот могу только предполагать. Я уже свои предположения высказывал, не буду повторяться. Вот, пожалуйста, есть решение суда. Вот суд указывает о том, что исполнительная власть нарушает права людей. И такое решение, оно уже не одно. Сколько еще нужно решений, чтобы они, наконец, понимали, ну, понимали о том, что нельзя так делать? Сколько? Вот. Тут студент, у него была исправка о том, что у него есть отсрочка И то, что не против его выезда. Ну, все он уже насобирал. И переводы нотариальные. Тем не менее, нет, мы вам отказываем. Кроме того, я вам еще хочу сказать... Видите, там э, все разбирают так, что вот э, суд подтвердил право на выезд и так далее. Э, я покопал глубже, как это дело вообще э, зашло в суд, как оно начинало рассматриваться. Так вот, погранслужба, что? Они вообще просили оставить из без движения, потому что они не могут понять, как работает электронный суд. Вот юрист адвокат подал через электронный суд и приложил ордер в электронный суд, а когда через электронный суд подаешь документы, естественно они сразу подписываются электронно-цифровой подписью попадают они в суд, судья их принимает уже к себе они распечатанные, конечно же электронно-цифровая подпись может быть наложена э, не на бумагу а на электронные документы или эти электронные документы э, находятся где? в электронном суде так вот, по грань -служба, для того, чтобы не ставить таких вопросов, типа, вот они не, копии не удостоверены надлежащим образом, а адвокат там не имеет полномочий, нужно зарегистрироваться в электронном суде вам, уважаемые. И тогда вы получите электронные копии, удостоверенные надлежащим образом, как того требует электронный суд, электронный документооборот. Это первое. Второе, они там просили в связи с тем, что военное положение, <с <с вот, а они в военном режиме сейчас, просили вообще суд остановить производство и э, вообще не рассматривать это дело до тех пор, пока, пока это военное положение идет. Да? То есть давайте будем нарушать все. Все права, а потом уже, когда воен, военное положение будет отменено или закончится, да, срок, на который его установили, будем разбираться, кто тут, говорится, был виноват, понимаете. Я бы еще э, делал-то, я бы писал на них еще заявления в ДБР, потому что это превышение служебных полномочий. Они действуют не в способ, установленный законом, вот, ни одна... Даже их инструкция это не говорит о том, что какой-то приказ, даже вот нет такого, чтобы они там не выпускали. Все там какими-то письмами своими регулирует это, свою деятельность это в режиме военного положения. Ну, в общем, абсурд, беззаконие и да, хорошо, что есть и люди, которые не стесняются э, обращаться в суд, нанимают адвокатов, оплачивают им услуги. Вот, только вот смотрите, все остальные почему наблюдают, я не могу понять. Суды должны уже сидеть вот так вот, выглядывать из-за этих исков и э, кричать там довольно, хватит этих исков уже. Вот. И только удовлетворять, и удовлетворять, и удовлетворять исковые требования. Еще и моральные, конечно же, моральные и другие, другой ущерб, который люди получают. Едут на границу, тратят время на дорогу, тратят на билеты, бронируют какие-то гостиницы и так далее. Все взыскивать, вот, чтобы потом погранслужба это все возмещала. Вот. Конечно же это наши деньги, конечно же это бюджет. Но может быть хоть тогда у них будет доходить. что Когда общая статистика взысканий по решению судам будет... В больших объемах, да, и они подумают, а, леньте, смотрите, мы отдаем деньги студентам, там, людям с инвалидностью, или кого мы там еще не выпускаем, этих бывших осужденных, да, то может надо с этим что-то что делать, и они будут сами инициировать уже этот, ну, узаконить, да, эту, как сказать, запрет будут инициаторами этого. Вот уже на ЗК. Вот. Теперь, может, пограничная будет обращаться. То есть нужно это все массово. Вот. Составляйте самостоятельно иски. Вот вам решение суда. Вот. Посмотрите, почитайте, на что суд ссылается, на эту мотивировочную часть. Подавайте, если вы считаете, что вот те 10 тысяч, да, или там 20 тысяч, сколько там эти юристы, адвокаты берут. Если вы считаете, что это слишком дорого. Пробуйте самостоятельно обращаться в суд, никто ж вас не останавливает. Обращайтесь. Вот. Судебная власть она независимая. И она, эта судебная власть, в Украине э, делает иногда такие вещи, что ох, как интересно получается! Все достаточно, видите, суд разобрался, говорит, что нет в статье 6 закона Украины о порядке въезда-выезда из Украину из Украины. Нет такого основания. Все, других никаких оснований нет, не предусмотрено. Поэтому иск удовлетворен. Очередное решение суда. Вот. Помню, было одно из первых решений судов говорили, ой, да это там ошибка, что-то там не ошибка. Вот вам уже какое, четвертое, наверное, решение. Ой. В общем, если говорят вам юристы, что незаконно, да, ну, слушайте юристов, не слушайте госорганов. Вот. Государственные органы, конечно, они будут защищать свою службу. А юристы, адвокаты, они независимы в этом подходе, да, они на стороне э, прав Человека, защиты прав, прав человека, да? суды также. Вот. Поэтому, если мы видим, что исполнительная власть перегнула палку, применяет э, не те законы, не те правила, применяет с нарушением закона, то нужно подавать иски в суд. Другого способа защитить свое нарушенное право, увы, нет пока. Жаль, конечно, что в Украине нет института коллективного обращения в суд, чтобы, допустим, подать один иск, и в течение там, установленного времени все, кому выдали эти решения, могли присоединиться к этому иску, ну, путем там, доплаты этого судебного сбора, например, да, поддержать этого основного истца, и все, всем бы сразу удовлетворили. Вот это было бы хорошо. Вот на это депутатам бы неплохо было бы доработать процессуальное законодательство, чтобы такая возможность у людей появилась. Потому что ну, суды завалены этими исками. Вот, так бы оно быстрее бы рассматривалось. Это, допустим, вот сейчас вот эта категория дел, да, тут я же говорю, исков немного. А вот есть категория дел, там где вопросы пенсионного и социального обеспечения. Там исков Миллионы Потому что каждый должен Отдельный истец пройти это дело А так бы Подали бы этот иск Все бы присоединились И плюс бы еще неплохо было бы Вот есть даже по некоторым вопросам Решение верховных судов Большой палаты и так далее Они все равно его не выполняют Хотя обязаны Выполнять э, решения судов Постановление э, Больших палат вот, пленумы Верховного Суда Должны применяться Не, не, не только в судах да, Когда там разбирается судебное э, Дело какое-то Но и всеми органами Исполнительной власти При выполнении и применении Вот этих правовых норм Которые э, разъясняет этот Верховный суд о порядке применения да, то есть Правовая позиция так называемая Они должны четко следовать Этой правовой позиции Например если э, Верховный суд сказал, в своем решении отметил, что право на правовую помощь обязательно должно быть э, реализовано при рассмотрении там, административного дела да, об административном право То есть полицейский должен обязательно обеспечить это право. Вот. Э, и все. Если он его не обеспечил, то постановление должно быть отменено. Но тем не менее, все равно суды и полицейские на это не обращают внимания. Вот за это, за то, что, допустим, если будет доказано, что э, гражданин четко ссылается на конкретное постановление, да даже если не ссылается, орган применения, э, исполнительной власти, да, любой, должен знать то, чем он руководствуется, понимаете? Это вот юристы тут должны... Ого, сколько знаний, да, у них. А, например, погранслужба... Ну, мы если возьмем, возьмем там все приказы, которыми они руководствуются, все законы, которые они там должны знать, наберется, ну, пару десятков нормативно-правовых документов. Вот. Все. То есть они должны это знать и строго выполнять и придерживаться. Это не то, что там юристы должны еще знать дополнительные процессуальные законодательства и так далее. Ну, как бы, если юристы узкоспециализированы, конечно, да, им проще. Ну, как правило, у нас в Украине, э, ну, кто подумал, что я, допустим, буду заниматься этими вопросами пересечения государственной границы. Я никогда бы ими не занимался, вот честно вам скажу. Поэтому, всего вам хорошего. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, вопросы задавайте, обращайтесь за правовой помощью. Вот. Всего доброго.